Предлагаем вашему вниманию результаты турнира UFC 211, который возглавил титульный реванш Джуниор До Сантос типа Миочич. Полутяжелый вес. Гаджимурат Антигулов победил Хоакима Кристенсена с дачей соперника. Полулегкий вес. Энрике Барзола победил Габриэля Бенитеса единогласным решением судей. Легкий вес. Джеймс Вик победил Марко Поло Рейес с техническим нокаутом. Тяжелый вес. Чейз Шерман победил Рашада Култера нокаутом. Полулегкий вес. Джейсон Найт победил Чеса Скелли техническим нокаутом. Легкий вес. Бой Эдди альварес Дасин Парье завершился без объявления результата. Средний вес. Дэвид Бранч победил Кшишто Файотку раздельным решением судей. Полулегкий вес. Фрэнки Эдгар победил Яира Родригеса техническим нокаутом. Полусредний вес Дэмиан Майя победил Хорхема Свидала раздельным решением судей. Итак, переходим к титульным боям. Первый на легчайший вес Йоанна Эджейчик победила Джессику Андраде единогласным решением судей. Тяжелый вес Типами Миочич победил Джуниора До Сантоса техническим нокаутом на второй минуте 22 секунды первого раунда.